Всем привет! Меня зовут Малинская Людмила. Сегодня мы с вами разберем мой первый заказ по седьмому каталогу. Сейчас давайте покажу вам то, что мне заказали клиент. Вот такой вот кондиционер для белья. Мелодия солнца. Код данного кондиционера 11857. Чистящий крем универсальный. Лимонная свежесть. Код данного крема 30253. Вот такая классная штука. Я сама водитель, поэтому цены ей нет. Очиститель идет он. Антибитум и антимошка. Классно очищает. Побрызгали, через 10 минут все вытерли. И ничего не нужно стирать и ждать, и царапать. Вообще классно отмывает. Код 11400. Вот такое вот мыло для кухни устраняющие запахи. Этот аромат идет у нас красный гранат. Он убирает неприятные запахи, мягко и эффективно моет, не сушит кожу рук. Код данного мыла 30201. Еще одно мыло заказали. Это уже идет нежное алоэ. Тоже для кухни мыло. 3203 Вот такой вот Сухой шампунь для волос 2702, кто мне заказывают одни и те же клиенты. Берут его постоянно. Очень он мне понравился. Такую вот мицеллярную водичку 28-19 код данной водички. Объем 270 мл. Надолго очень хватит. Так как у нас скоро лето, люди уже начали заказывать именно кремики для лета. Этот крем идет у нас для лица, солнцезащитный, антивозрастной, с SPF 30. Хорошо защищает кожу, именно когда вот ультрафиолетовые лучи. Еще заказали вот такой вот гиалуроновый гель алоэ веры. Код данного геля 0951. Легкая тающая текстура дарит ощущение свежести, равномерно наносится и быстро впитывается, без ощущения липкости. Глубоко увлажняет и запускает процесс омоложения. Более подробная информация вся написана здесь на упаковочке. Еще вот так же для лета молочко для тела после загара. Заказали код 2784. Также вот меня еще такие вот салфеточки для чистых для чистки стекол. Код одиннадцать Очищает одним движением, без разводов, царапин и ворсинок. Прекрасно подходит для любых поверхностей. Еще одно мыло для кухни. Весенние цветы и аромат. Код тридцать двести Заказали вот витаминки омега-3 форты. Код данных витамин 15779. Область применяя, рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище дополнительный источник полинасыщенных жирных кислот омега-3. Это очень нужные витаминки в нашем организме. Еще также заказали мне маску питание укрепления для волос код данной маски 1261 Это идет у нас репейник и крапива и еще одну масочку заказали береза и шиповник код 1270 и также из этой серии ботаника заказали бальзамчик восстановление уход для сухих поврежденных и секущихся волос код 8750 прополиса шиповник Таких вот два мне заказали бальзамчика. Вот такой вот гель для бритья. Это идет на нас код 2571. Гель для бритья орхидеи маслом мурмуру. Гладкая работа, легкий гель с нежным ароматом. Обеспечивает идеальное скрыжение бритвы и защищает кожу от микроэлементов. микропорезов по во время бритья. оставляет кожу шелковистой и увлажненной. Такой вот классный гелик. Также мне заказали еще парфюмчик, такой вот, с манго, код 3043. И еще один парфюм, код 3078, Марсель. Это вот одна девушка два парфюма заказала. Еще такой вот бальзамчик на лето заказали. Код данного бальзамчика 2980. также еще мне заказали такой вот корм для кошечек легкая индейка в упаковочке 5 штук она идет без консервантов ароматизаторов без добавления сои злака сахара витамины и минералы здесь специальных комплекс здесь вот все написано на какой вес кому и сколько как давать также срок годности все указано Еще заказали вот такую вот водичку Фортуна. Код данной водички 3100. Парфюмерная женская вода. Вот такие вот чаи. Идет травяной сбор здоровое сердце. Кардио. Здесь Сзади состав песни написан, что, какие травы у него ходят. Код данного чая 15664. Упаковочке 21 пакетик. И также вот бронха. Травяной сбор, легкость дыхания. Тоже 21 пакет. Кладочки. Код 15669. В каждом пакетике оптимальное количество того, что нужно организму. Входит трава математик с трава чубрица, цветки ромашки, шалфей, кладочек поменька и корень солодки. И себе я в этот раз взяла вот такие вот. дневные прокладочки гигиенические. Код данных прокладок. 11,288 И взяла на 70% скидку комплекс Активный мозг Это я уже взяла себе Код данных витамин 81,11 Остальное вот я взяла для клиентов Вот такой вот небольшой у меня получился заказик На, на 120 баллов У меня весь вышел заказ Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Отвечу всем. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.